Здравствуйте, дорогие друзья, мне попалась вот такая вот старинная литография, очень большой, необычный размер и когда я ее разбирал, старую рамку, вот видите, я вам покажу вот эту старую рамку, на обратной стороне я обнаружил подпись и печать, то есть рамку я буду реставрировать, смотреть и красить, да? А вот обратной стороне, внутри, да, была подпись. И смотрите, какая характерная подпись. Именно это конец 19-го, начало 20 века. И тут какой-то инвентарный номер написано. Еще какая-то роспись. И что интересно, что ценное. Здесь еще есть печать, да, смотрите вот. О, как телефон хорошо все взял. Смотрите, из печати. То есть я, естественно, вот этот вот, этот старинный картон уже клеить не буду назад. Но, что я сделаю, я обязательно вот этот вот кусочек обязательно вырежу и положу его в пластик, чтобы потом, если кто-то у меня заберет эту э, литографию. Получит даже какую-то историю, да, как это все выглядело. Вот такие курьезные случаи иногда у меня попадаются. Так, друзья, всем всего хорошего. Желаю всем удачи и успехов.